Да, вот это ж я тебе написал, что связь появилась, слышу выстрелы какие-то, блядь, ну как бы в нашей mm -hmm. стороне, блядь, я пошел, говорю, что за хуйня, Ты говорит, где-то там кто-то стреляет, блядь, я пошел mm -hmm. туда, я пошел туда, блядь, там минометчики стоят, блядь, подошел туда, там лежит баба, короче, какая-то, блядь, башка простреленная, короче, лежит, дергается, я говорю, что это за хуйня. Они говорят, короче, короче блядь, э, типа у нее у нее брат в Азове, там что-то этот самый, короче, она тут что-то начала, короче, хуйню, короче, какую-то пороть, блядь. Короче, они ее нахуй расстреляли, блядь. Она еще лежит, дергается, голова в дыру, блядь, короче, в голове дыру. все, хватит. Короче, блядь, позвали еще, нахуй, он еще раз стрельнул, она еще лежит, дергается, блядь. Короче, он еще раз стрельнет, все, я говорю, пизда, блядь. Я говорю, вы ее хоть закопаете, блядь. Короче, взял он ее за ноги, потянул куда-то, блядь. Просто пизда, просто пиздец.